Советский районный суд Казани арестовал на два месяца до 11 июля включительно, Ильназа Галявиева, который накануне устроил стрельбу в казанской школе номер 175. Об этом сообщает корреспондент новой газеты из зала суда. Галявиев во время заседания заявил, что согласен на заключение под стражу, и признал вину. О такой мере пресечения для него ходатайствовало следствие. Интересы казанского стрелка на суде представлял адвокат по назначению Александр Гележов. Со своим подзащитным он познакомился прямо на заседании. Характеризовать поступок Голявиева он отказался и поддержал заключение Голявиева под стражу. Во время заседания следователи подтвердили, что Галявиев все-таки установил в раздевалке школы взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Первое об этом еще вчера сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Однако позже эту информацию СК опроверг. 19-летнего стрелка задержали накануне. Во время допроса, видеозапись которого появилась в СМИ, голявьев, дергаясь, кричал, что он всегда всех ненавидел. Злоумышленник добавил, что летом у него начал пробуждаться монстр, а два месяца назад он осознал себя богом. Следственный комитет уже предъявил Галявиеву обвинение в убийстве. Правоохранители рассказали, что у мужчины врачи ранее диагностировали заболевания головного мозга. Ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. С этого года родные начали замечать агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Сейчас, по словам силовиков, Голяев ведет себя неадекватно, что затрудняет проведение следственных действий. При этом сам Голяев заявил в суде, что тяжелых заболеваний у него нет. Трагедия в Казани произошла утром 11 мая. Вооруженный охотничьим ружьем Хацан Эскорт, студент колледжа Ильнас Голяев ворвался в школу, в которой когда-то учился. В результате атаки погибли как минимум 9 человек, Большинство из них – восьмиклассники. Еще 23 человека были ранены. 8 из 18 детей, пострадавших от рук стрелка в казанской школе номер 175, получили пулевые ранения. Следствие на суде заявило, что Голявиев совершил не менее 17 выстрелов.